по всей красоте. Подожди, <с> у Сегодня букпикерская компания WinLine приготовила ряд активностей для любителей футбола. Мы дарим футболки Динамо людям, которые проходят регистрацию в приложении Винлайн, делают свои прогнозы. Также мы разыграем сегодня 8 пар пригласительных VIP-ложу. То есть люди, кто пришел наблюдать не VIP-ложу, могут оказаться сегодня в ней. Я уверен, что из VIP-ложи футбол будет еще ярче. Также мы сегодня разыграем в перерыве матча разыграем футбольный мяч и майку с автографами игроков Динамо. В принципе, вот большое количество активностей. Также сегодня видеоблогер, звезда медиафутбола Эльхан сегодня играет в Панно со всеми, кто приходит, кто желает с ним сразиться, поиграть в футбол, поиграть в мяч. Блин, ну такой матч сложно пропустить, поэтому пришлось прям из Москвы срочно лететь, устраивать здесь Панно. Спасибо огромное титульному спонсору Динамо Минск онлайн, поэтому организовали это все быстро. Ну и погода уже хорошо, активации классные. Главное, что людям нравится молодых очень много приходит на футбол футбол классный поэтому все отлично длина. Есть получить... любители футбола <плодисменты> Кто меня позвал? Ты кто? Я тут. Я сосиска. Я Россия? самая классная и самая вкусная сосиска. А там... Рублей и выше и подойти к нашим девчонкам Винлайн Герлс. Все просто. Винлайн, наслаждайся игрой, остальное за нами. Проходите туда. Добрый день. Одну а, пиво и фудо. Светлая. Ни одну кофе? Фудок. Фудок. Специально для а? вас. Как получилось? Никто ли не моргнул? И если не моргнули, даем мне 5. Заряжаемся. хорошим настроением настроение. Все вот так. -то. Отлично. 5. Только улыбаемся, договорились. Вот, это круто. И пальчик вот так вот вперед на счет. Три, раз, два, три. Пальчик вперед. Ура! Всем привет! привет. Сегодня болей. Дай я! Ты за мной. Да, ты хочешь? Например, а судить будешь? Пойдешь? Пойдешь судить? Вместо того, где -то получить право э, сделать первый символический удар по мячу для каждого ветерана – это ну, большая радость. Для меня тоже самое. Я к этому готовился, думал, как, как не, не упасть после удара. Разминались? Я зарядку всегда делаю, каждый утро. tanto Динамо топ! Динамо! Динамо!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 Наши люди. Наши